Здравствуйте, дорогие девочки девушки! Сегодня такой будет ну, быстрый такой, как экспромт на Таро. Конечно, тема любовная. Тема любовная, уже выпадают карты. Карта такая выпала, когда может быть, как вам кажется, или оно есть, мало инициативы. Мало он вам в какой-то инициативе, мало действий. Итак, смотрим что было между скажем по последним каким-то событиям <смех> ситуация когда человек что-то может быть немного о себе скрывает больше действий меньше слов я бы так сказала. Вы вы тоже где-то, может быть, обиделись на что-то, когда э, человек немножко затаился, ушел в себя. Я бы вот так сказала, вот, вот такое есть. Возможно, у вас такой есть тут эффект саможаления, дорогие мои. Вот жалею себя. Вот он как-то не так ведет, как я вот как хотела бы, да? Теперь вы сейчас... Сейчас вам что-то нравится, но недовольство осталось. Какие-то Вам начинает что-то нравиться. Вы чувствуете, что вы приходите к цели, что вы его можете так получать, как вам хочется. Возможно, он сейчас повернулся, сейчас к вам больше. Он сейчас, он сейчас. Он весь в делах такой между прочим, карта такая, когда, может быть, человек сомневается, нужна ли она мне, как знаете, по судьбе ли она мне, внутренний такой раскардаш немножко у человека идет. Но с его стороны такое ощущение, что он воспринимает ваши отношения как-то тяжело. Последнее время, может, последние две недели, как-то для него что-то идет тяжеловато. Ох! Итак, ваши планы на него. Возможно, даже какое-то его действие его слова эм, остановили ваши планы на него, они разрушились или они начинают меняться. Возможно, они меняются вследствие нынешней ситуации. И как-то сейчас мы все немножко перестраиваемся под новый мир, под новую жизнь. Но это идет у нас сейчас прогноз на... Прогноз любовь то ваши планы э, они потом более проявятся чем сейчас сейчас ситуация зажатая как будто вы зажаты какой-то обсто... каким-то обстоятельством э, каким-то обстоятельством которое не дает вам развернуть ваши с ним как-то вот нормально отношений была ли между вами любовь? Я бы сказала, что с вашей стороны, возможно, чуть больше любви было, чем с его стороны. И это говорит о том, ну так тоже бывает, что женщина больше любит, девуш девушка больше влюблена, мужчина меньше, но нам кажется, мы надели, надеваем розовые очки, и нам кажется, вот тут он сказал, тут он обнял, и все-таки, конечно, это такая вау, любовь, но в большом объеме кто-то из вас недоволен, что любви нету. Скорее всего это э, есть секс, может подарки, там вот такое много каких-то впечатлений, может даже и поезды каких-то совместных э, дел, дела есть тут совместные, но вот любовь как э, такая, как энергия вот маловатая. Что произойдет по ситуации? Вам надо держать руку на пульсе. Немножко надо им руководить, возможно, вот что по ситуации произойдет. И тогда он идет навстречу. Он будет больше проявлять какие-то вот такие... Ну, желание к вам, я бы сказала, желание к вам. Возможно, он не будет в ближайшее время настолько сильно думать, как вам хочется, но, тем не менее, он не будет вам в чем-то отказывать. Есть ли перспективы в, данный, в данных отношениях? Так, он и вы. Есть ли перспективы? Перспективы непростые, я бы сказала, непростые перспективы. У вас сейчас просто трудный период, и надо в ближайший, может быть, месяц, надо не предъявлять претензии друг к другу, ничего тут вот такого завышенного, не выставлять очень такие завышенные требования, и потом человек развернется, успокоится в чем-то и начнет, откроет свои врата, откроет свои какие-то закрома для вас и денежного характера и вообще. То есть тут, дорогая моя, надо подождать. Возможно, если я для тех, кто не в официальных отношениях, я бы сказала, может быть, а ближайший месяц не стоит его вспугивать а слово вспугнуть может быть не стоит торопить допустим с официальным браком вот это тут есть да и давайте вообще посмотрим какие его планы на вас планы какие у него на вас Вот на сегодняшний день вот прям какая-то вот у него или человек ушел в свою работу настолько, что с вами как-то не хочет что-то обсуждать, или вот те самые какие-то обиды, которые я вначале сказала, то есть... Эм... Больших планов нет. Может быть, это такое мужское видение. Вот же вот отношения есть отношения. Если что-то купить, какие-то покупки, допустим, если вы от него ждете вливание в общий бюджет или просто какого-то подарка, то, скорее всего, ну, 2-3 недели надо подождать и не терзать его. Возможно, не надо вот тут терзать. Он хочет через свою инициативу, через якобы свое решение, вот что-то купить, что-то приобрести. Возможно, вы чем-то, какими-то словами, может, упреками, что-то как-то сбили, сбили его прицел, да, скажем так. Теперь возьмем вот эту колоду и посмотрим э «Совет из мира теней». Значит так, ему совет такой. Ну, давайте подсмотрим, какой же ему совет. Смотрите, у него работа на первом месте, дорогие мои. Вот работа ну, вот, среди людей, коллектива. И какой-то совет, что-то связанное с детьми. Или вам пора заводить детей, или если у него есть ребенок, то ближайший месяц. Не надо препятствовать ему что-то купить, может быть, дополнительно к элементам допустим, своему ребенку. И тогда у вас с ним отношения Смягчаться. Вот тут такой момент есть. Совет из мира тени – это совет от умерших предков, скажем так. Вам совет, не отказывая ему в интимной близости, разрешая ему встречаться... С его друзьями, что-то там без каких-то внутренних табу, навязываний табу ему, ему на, на, на счет его каких-то друзей, скажем так, да. И совет из мира тени говорит, у вас как бы буду у вас даже не как бы, у вас будущее есть, Просто вот умей, без эмо... иногда отключай эмоции и трезво так, вот трезво смотри на его друзей. Может даже вам они не нравятся. Это может сослуживцы, которые его там, допустим, отвлекают от вас, да. Но я так понимаю, из данной песни слов не выкинешь. Да, вот карта как. Когда вот только все нормально, позвонил Витек и говорит, там надо съездить что-то сделать, да. Вот такая история. То есть, значит, так надо, дорогие мои. Пусть он едет и делает. Тем алкоголем мы тут сегодня не обсуждаем, да. Какие у него внутренние идут, как бы наказания, ненаказания. Возможно, он часто внутри его такие шаталки, качалки. Возможно, он немножко сомневающийся внутри. Он боится это вынести на внешний план. Но если вы, не знаю, давно уже его знаете, то вы это чувствуете. И когда вы чувствуете его вот эта напряженность и ныряние в себя, может быть, в этот момент надо отойти от него, то есть отдалиться. И пусть он там немножко поварится, а потом приблизится и сказать все нормально будет да прорвемся там вот такое да то есть какие то может быть сомнения дорогие мои женщины и девушки сейчас особенно непростое время для мужчин во первых одни мужчины думают что вдруг их призовут попадут под призыв другие мужчины думают вот такая инфляция как я потяну семью как вот это все как свести концы с концами но ну, может быть да не то что ж прям свести там копейка копейки но вот чтобы и на машину хватило и туда и сюда и вот на все хватило то есть вы поймите что и на них тоже легла на мужчин нагрузка психологическая как все смочь чтобы все получилось и все было знаете как сейчас говорят по красоте то есть вот тут такой момент сейчас все не просто но надеюсь это все рассосется к ноябрю к октябрю и поэтому берегите своих мужчин их надо любить лелеять когда они хорошие тогда и мы хорошие до встречи Итак, дорогие мои, те, кто упорный, кто любознательный, кто, смотрите, карта прям прыгает, выпрыгивает, как живая, кто досмотрел до конца, для вас сегодня бонус. Сегодня вот такой для вас бонус. Итак, смотрите, перед вами два камня. Розовый кварц и гран... границ, скажем так, ну такой более простой. Вы сейчас... Сформулируйте какой-то вопрос к миру, ко вселенной, скажем так, к своей судьбе, может быть. Сначала вы загадайте камень, а потом сформулируйте свой вопрос. Но вы его должны сформулировать четко на «да» и «нет». Чтобы... Потому что я буду вам довольно четко отвечать на ваш вопрос. Этот вопрос может быть связан и с любовью. И со здоровьем, частично как-то и со здоровьем, допустим, с какой-то поездкой. Будет-не будет, будет сбудется-не сбудется. Итак, загадывайте. Хорошо, я начну. Отвечать на ваши вопросы будут классические, астрологические и старинные. Это старинные фландрийская колода. Она очень сильно работает, как бы она в прошлое. Она вытягивает из прошлого информацию. Итак, информация для тех, кто загадал розовый кварц. Сбудется, не сбудется. Видите, ответ не сбудется, нет какого-то союза, что-то пока не готово. Может быть, через 4 месяца поменяется ситуация, но пока не надо, опасно, не нужно, не нужно тут восстанавливать. Если здоровье, то обратите внимание на сердце. И что карты говорят? Смотрите, карта Фатума, карта Креста. То есть эта тема, она и раньше для вас была закрыта, дорогой мой, дорогая моя. Это тут очень опасно. И тут будет вам подсказка от меня, из моей бабушкиной шкатулки. Если не расписались, пора пожениться. Измену обходи, как кот горячую кашу. То есть, вот как хотите, так и понимайте подсказку. Какую-то подсказку от моей умершей бабушки. Может быть, кому-то надо официально расписаться, чтобы вот такие темы протягивать в жизнь. Задумайтесь. Это для тех, кто в гражданских отношениях проживает. Теперь информация по граниту. Сбудется, не сбудется? Такое ощущение, что частично в этой теме вы уже залезли. Карта эффект прошлого. Сбудется ли, скажем, через три месяца? Тоже Нет. Тут очень мало шансов, что сбудется. Смотрите, колесо говорит «нет». И еще хочу сказать, что я вижу, очень сильно ваша эта идея не нравится каким-то людям. Как будто, найти вопреки всему вы хотите осуществление этой темы. На ближайшие 2-3 года я не вижу, потому что, ну, прям все карты, вот. И вообще, еще раз повторю, Частично в эту тему как будто вступали. Вот интересно тут опыт прошлого. И что говорят древние фландрийские карты. Я бы сказала, занимайся чем-то другим. Или занимайся... То есть частично тоже подсказка, да? Это вообще карта удачи. Может быть, у вас не все так плохо, и вам вот это не надо, как вариант. Как вариант. Может быть, не надо это. Обходите этой эту тему. Особенно, если вы в ней уже были частично, и вам сильно там жизнь, как бы сказать, как надавала, понимаете? Надавала прям уже, наказала. И подсказка. К тебе присматривается враг. Умей его расшифровать. У всякой пташки свои замашки. С соседкой дружи. Вот, дорогие мои, были вам такие блиц-ответы на блиц-вопросы. Ставьте лайки. Не забывайте проверять, нажимать на колокольчик, чтобы регулярно и вовремя получать извещения о моих видео.